Давайте просто в каждом раунде пробовать пушить Б или А и сразу ставить бомбу. Ставьте боб, боб, боб. и зазорите сразу. Взорвай, за взрывай, взрывай, бро, бро, бро. Зарвай, да. Бомба, бомба, бомба упала. Взрывай. Зазорви, Давай. Найс. Какой выше. Недавно разработчики CSGO пошутили в Твиттере: а что было бы, если бы бомба взрывалась, когда в нее кто-то стреляет, мы решили сделать из этой шутки отдельный временный режим. И вот что у нас получилось. Во вкладке паблик на Сабишок появился отдельный пункт с серверами Live Bomb. Если вы стреляете по бомбе, она тут же взрывается, даже если находится у кого-то в руках или просто лежит на земле. Чтобы победить за КТ-сторону, необходимо либо взорвать бомбу до плента, либо ее задефьюзить. А победой за атаку будет считаться плент и взрыв. Ну а чтобы было бы интереснее, мы сделали турнир на 20 тысяч рублей Для того, чтобы сыграть этот турнир Мне нужно было собрать команду Я решил пойти очень интересным путем Я зашел в лидер -порт И забрал у каждого режима По одному хорошему игроку К примеру, Регет это топ-15 ХСДМ Райека топ-16 дуэлли Синхрон топ-16 ДМ Адвенс топ-30 ДМ То есть я собрал реально... Лучших игроков на режимах. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, в моем Телеграм-канале мы разыгрываем три таких АВП. Ищи ссылку в описании. Кстати, Винлайн выходит на рынок Казахстана и проводит розыгрыш, где можно выиграть топовые девайсы и мощный ПК. Для участия регистрируйся в приложении Winline с промокодом. А если ты уже зарегистрирован, сделай ставку ровно на 5555 тенге. Все условия в комментариях к этому ролику. Мы играем по 3 Mirage, Overpass и Ancient. Работаем. Так, я в полос поеду. ковры. Ковры один. Хорошо. Uh, синхрон сейчас имеет такие шансы поймать Жутурайза, но Пити его uh, прикрывает и это 2-0 для защиты. Так я я бы я, я, бы, я бы подождал бы. Шорт шорт шорт прямо сейчас. Все, лашор лашор, ла ставьте да, да, да, да. не под шорт и зарвите сразу. Зарви, зарви, зарви, зарви. Я готов. Зарывай, зарывай, зарывай, бро, бро, бро. Рывай, да? Давайте таки на инста, пацаны, идите ковры все масса. трогайте меня флешку ковры. Бомба возьмите? Просто ковры Да-да-да, контакт, контакт, бомбу отдал. Решили немножко подождать с выходом, но в целом десант очень был неплохой, и сейчас, в принципе, тоже попытка нового десанта, уже 4 человека идут через ковры. И нас там принимают. Да, просто приняли. Ай-яй-яй-яй. Андр, авик но он живой до спорт. Шорт пикает, шорт пикает. Уходим, давайте ходить. Ребят, я не могу один уходить, у меня бомба. Так, главное спиной не идти. Тут, тут стоит, супер. Я ставлю взрывать, или не взрывать? Давайте, давайте заставим, может, пушки. Контроль пачку, слушай, ставь на нее прицел. Если один в один останешься, зарежешь пачку. Давай, давай. Ну я массаю. Давай. Пойдемте по контакт вернемся, посадим. Можно просто БК контакт вернуться? Давай, давай. Только здесь может быть близко. Из бомбы не иди. Сейчас я прочекаю быстро. Потопаем, а потом ни вкус. Да, да, да. С -с Супер! Не убил. Еще бэксайд живет. Бэксайд. Окно и бэксайд, окно и бэксайд. Окно оп. баксайд. выпал. Против Пити. джетик пытается ставить эту бомбу, дает фейк, но Пити его пикает и забирает этот а раунд. Давайте просто в каждом раунде пробовать пушить Б А, и сразу ставить бомбу. Вот, вот, сейчас на Б минус один игрок. Убиваем одного и ставим его взрываем. вот так и атаки сейчас есть очень большие шансы взять этот раунд. Баксайт, Поставьте права, бомбу, бейли. просто бейли. ставьте бомбу и взрывайте. Алло, Я не буду взрывать Я уже не, вручает, не надо. Да. Обратно, Слева, справа, справа. Так, ребят, у меня бомба, я боюсь. Джандл, джангл. Андер, Ковры. Упал. Вас пачка Нет. фури. Я выиграю. У него возможно есть поставить бомбу, возможность. Он это и делает. Да, Шок должен успевать ставить бомбу. Давай! Макуджин вряд ли. Да, Макуджин не успеет к нему прийти, и Шок просто взрывает эту бомбу. Найс. Nice. Хорошо. Какой выше. Так, с бомбочкой... Защита, поджимает. А игрок номер восемь синхрон это слышит. Я, мама, сараши это, пацаны. Все, б бежим, бежим, и... бежим, б, бежим, Теперь б. атака понимает, что, скорее всего, на б-планте почти никого нет. И там действительно один только пити, и они сейчас могут свободно зайти на б б. Но пити делает уже два фрага, пити, камон. Я ставлю и взрываю. У нас мало, мало шансов. Он тут а уже. Это, так, же. ну так было лучше, мне кажется. Здесь, здесь вот нужно действительно так играть, чтобы поставить бомбу и взорвать Но вот для этого, естественно, пуш мид Это самая лучшая стратегия, в принципе, которая могла бы быть придумана Пошла серия размена, остается 2 в 2 ситуация и Бомба может на поставиться Райека как по 666 отыграл Важнейший фраг а, от а бомба А бомба-то у нас стояла в миду Очень серьезно, раунд, давай Синхронно остался один в один игрок И Десейв думает, что это будет апленд. Проверь только, пожалуйста, бэксайт. <смех> Чувак. <смех> Посозрываю сразу. Да-да, <смех> <смех> <смех> <смех> сразу, пожалуйста. <смех> ты сейчас играл в этот, в чисто Стороны меняются, команда Шока теперь играет в защите Давайте посмотрим, куда пойдет атака, что она интересного придумает Я в форус стану далеки Макуджин, Макуджин вместе с Пити идут на шифтах в палас Возможно, это тот самый фейк, то самая попытка сделать фейк, да, действительно Б, это Б, давайте, мужики, в четвером хотя Ой, ужас какой Они А оставили? Это был прекрасный сработавший фейк, который еще и аквалировался тем, что атака попросту перестреляла защиту Смит отбил В яме чел она. Ковры на Один на Б, один на Б есть Б убил, еще один Б Я вас не могу забрать Молодцы, супер. Побей Блин, так сложно. Возьмите пачку. Три кон. Псик. Постом, постом. Да, да, да, да. Нет, он не вижу, это должно быть. Бибо подвал. Кон, кон. Кон. Настроено масса. Много кон. Они, они могут повторить раунд, са. Останьтесь один на А, пожалуйста. А, нет, это Б, это Б. Боже, как. Что это? Вообще нет шансов. да -а -а. Фити все, один Один на пачке, останьтесь. А, все, взрывай их. Дай, Ну, смотри, они в тебя поверили, вроде. Это уважение, это уважение. Давайте попробуем один раз запушить их. Давай. Это ему молит мидл. Можно мидл запустить? Да, выйдите мидл, а я с коннектором обойду сзади, чтобы они бы не бежали назад. Да, раси. Они просто... Ой, господи, как это выигрывать? Чё Два хупа. Где смотрящий за бомбой? Прошу заметить, у команды атаки уже набралось отличное экономическое преимущество, то есть сломать их экономику теперь защите будет невероятно сложно. Просто где-то под монстр. Тогда. Да, да, да. Каша, я буду слева. Они а тут уже. Молодцы. Что, бомба, бомба, упала. Взрывай. зарви, зарви. Все, давайте, надеюсь, пойдет у нас. Ты раскинул? Да, да, да, тут можно. Такое выйдем. Давай, давай. Вон. Пашка. Бомба-бомба. Молодцы! Ты, ты попал в бомбу? Да, да, да. Я? Хорош, хорош, хорош. Выход начинается и ши6 уходит прямо с бомбой. 4. Бомба взорвать. О! Райка! А -а -а, нет! Ай-яй-яй! -а -а -а. Боже, как получилось так. Они что, успели поставить? Блин, Райка очень повезло. Long Long бомба, бомба. Бомба Да yeah. где? Ой, oh, я убил, но не бомбу. Черт. Подбейся. Yeah. Двое, двое летят. Убить. Там бомба, там бомба. Еще. Бомба взорвать. Взорвал. Молодцы, молодцы. Это Б. Стягивается на план Б, куда сейчас и пойдет атака. Момент истины для Шока. Атака не понимает, что Шок здесь есть. И это выигранный раунд. Эрик Шоков выигрывает четвертый раунд. Для своей команды. Найс. Nice. Фух. Ребят, что будем делать за терров? В Питере три смока. Побежали мидов в Питерум. Я даю смак смок 9. И через кон бежим на В. Бегите в клоун. Банан справа. Вода. Зиг. Зиг. ай яй 9-9. 9 и бэксайт. Боже. Это огромные шансы для команды атаки взять этот раунд. Тем более остается один 6, -6, 6 который является топ-фрагером. Он идет с КД 16 6. Сможет ли он взять этот сложнейший клатч? Нет. Я Ай! Вот всякий. Не пикай, не пикай, не пикай! Режь! Три пуля. Две. Этот откуда появился? Ладно, ладно. Шо, шо он сказать? Мне повезло. Если вам понравился режим, можете попробовать сами. Он доступен сейчас на проекте. Если же вы не хотите в это играть, то посмотрите мой другой ролик, который у вас на экране. Я там побил рекорд скопов в одной катке. Приятного просмотра. До следующего ролика. Пока.